Здравствуйте, друзья! С вами я, Евгений Воронюк. Сегодня я расскажу вам такую тему, сколько можно заработать на бирже фриланса Lanka.org. Если вам понравится это видео, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями и давайте сделаем так, чтобы на канале стало 1000 подписчиков. Итак, смотрите видео до конца. Здесь будет много инсайдерской информации. Смотрите, вот я зашел на свой Quorque. Часто вижу посты о том, что на Quorque нельзя заработать. Все цены маленькие, по 500 рублей все, а по факту 400, потому что 100 рублей берет себе комиссию в сервис. Но я хочу этот миф развеять. Итак, давайте перейдем в статистику аналитика продаж. Вот мы видим статистику сразу за месяц. Да, у меня заработано за месяц 2800 рублей с трех заказов. Средняя чек заказа 933 рубля. Итак, смотрите, вот у меня всего заработано на корке. 13 120 рублей, причем если мы посмотрим статистику за все время, это из 18 продаж. Средняя продажа на 729 рублей. За счет чего средний чек 729 рублей, я сейчас вам расскажу. Во-первых, у меня каждому кворку есть дополнительные услуги, которые увеличивают средний чек продажи. Вот у нас э, написано, э, вот продажа дополнительных услуг, да. Мы видим, вот ответственность у меня 100. Чем выше вот ответственность, тем э, выше ваши кворки выдачи выдаче по, по какому-либо запросу. Давайте забьем, например, э, продающие тексты. Э, продающие тексты. Итак, смотрим, э, кто у нас находится в топе, да? э, Вот продающие тексты и смотрим где мой кворк вот мой кворк он находится достаточно достаточно высоко в выдаче также я вижу свой второй кворк продающий текст для авито они у меня находятся рядышком выдача собственно говоря когда клиент заходит в поиск копирайтера по продающим текстам и он листает вниз э, мои кворки не особо низко находятся поэтому мне достаточно часто пишут клиенты э, по написанию продающих текстов э, на сайте кворк э, теперь смотрим мои кворки почему у меня э, продаж вот продажи идут пусть не так активно но они идут у меня всего 16 кворков сейчас планирую делать еще три новых кворка тоже по текстам смотрим разработка превью для youtube я недавно этот кворк создал у меня четыре просмотра на нем напишу не шаблонный текст для лендинг пейдж вот когда у меня здесь было только 10 просмотров 10 у меня уже была одна продажа на 1200 рублей если мы посмотрим я в этом кворке предлагаю вот объем одного кворка, один блок лендинг-пейдж. Кто в теме, тот знает, что такое блок. Также вот то, что я вам и говорил. Закажите кворки дополнительные опции. У меня здесь прописаны дополнительные опции. И вот есть отзыв покупателя уже по данному кворку. Теперь чуть-чуть ниже смотрим. Напишу текст о компании. Да, вот одна продажа на 800 рублей. Напишу текст в автомобильной тематике Одна продажа на 1600 рублей То есть клиент заказал Сразу несколько текстов По автомобильной тематике Также перевод текста 400 рублей, причем этот кворк У меня по просмотрам Набрал максимальное количество просмотров Из всех моих кворков Описание разделов сайта 5 продаж на сумму 2300 рублей, это в среднем 450 рублей до да, с одного кворка на второй странице у меня находятся самые топовые это добавление товаров магазин товаров на 1200 рублей 2 продажи и вот мы видим продающие тексты мне принесли 4000 рублей 6 заказов, до да. можете посчитать сами что это чуть меньше 700 рублей с заказом и также SEO тексты два заказа по 600 рублей каждый вот мы видим, да. А, также смотрите еще, какая есть тут магия. А, когда вы за, а, делаете работу хорошо, <coughs> вот смотрите, еще хочу показать момент один. А, у меня 4484 просмотра моих кворков. Причем 26, у них занесено в избранное. А, смотрите, когда вы выполняете работу, и вы ее сдали успешно, ваш кворк автоматически поднимается выше в поисковой выдаче с самой биржи. И таким образом к вам заказчики начинают стучаться в личные сообщения очень активно, их много. Понятное дело, что не со всеми можно договориться, но, но все равно часть из них вы сделку закрываете с ними. Сколько же можно заработать на кворке? Мы видим, что у меня продаж не особо много, да, всего лишь 18 продаж, но уже есть некий результат. И я для себя выбрал такую технику делать больше кворков, чтобы клиент, когда находил какого-то копирайтера себе, у него чаще встречались мои кворки. Таким образом, он будет чаще обращаться к вам. Если для начала я не понимал, как можно делать много кворков, да, то есть ну, все-таки тема копирайтинга, она обширна, но нельзя там придумать там 100, да, 100 услуг по копирайтингу. Но я это сделал, смотрите, что я сделал. Во-первых, я недавно добавил кворк-рерайтинг. Хотя я этим давно не занимался, но, тем не менее, какие-то просмотры идут. И, тем не менее, просмотр моего профиля тоже идет. Когда у меня уже закончил так фантазия на, на темы кворка, я сделал следующее. Сделал два кворка по тематикам. То есть, на, напишу тексты автомобильной тематики, тексты строительной тематики. Вот еще можно придумать много-много тематик, на которые вы готовы писать скажу честно на тему строительной тематики и и вот продающих текстов здесь очень много заказов очень много давайте посмотрим сколько зарабатывают копирайтеры на данной бирже которые давно на ней работают дольше чем я и у них больше продаж продающий текст пишем да продающий текст вот смотрите. Напишу продающий текст для вас. Да? Мы видим, что у него выполнено 623 заказа. Да? 623 заказа. Мы нажимаем на данного исполнителя и видим, что он занимается только копирайтинг, нейминг, то есть все, что связано с текстами. Да? И мы видим что он заработал 625 э, заказов он выполнил. Э, проводим с вами небольшую математику и э, сейчас посчитаем сколько же он э, заработал за это время смотрите 623 умножаем на базовые 400 рублей ну что возможно там были и Uh, вот продажа дополнительных услуг Но ну, мы просчитаем даже по 400 рублей Умножаем uh, на 400 рублей один кворк И мы получаем сумму 249 200 рублей заработал Юрий uh, На данной бирже uh, Я думаю у вас отпали сомнения По поводу того, что можно ли uh, Заработать на кворк Вот еще одна женщина Татьяна, у нее выполнено 1655 заказов. Причем, как мы видим, она тоже только пишет тексты. Возвращаемся к тому же калькулятору. калькулятору. И считаем, сколько заработала Татьяна на данной бирже. 1625 умножаем на 400. Татьяна заработала 650 тысяч рублей на бирже кворк если вы хотите э, зарабатывать э, на копирайтинге и вы делаете первые шаги то данная биржа для вас э, здесь можно заработать даже новичку э, я скажу по своему опыту что м, не имея отзывов на данной бирже я получил первый заказ спустя там два месяца до да, э, понятно что не сразу но я за него заработал 800 рублей и получил за 1000 символов 400 рублей. Хотя данная ставка за 1000 символов на данной бирже считается высокой. Но тем не менее, даже по этим ценам я нахожу заказы. Если бы у меня были цены ниже, то было бы гораздо больше продаж и было бы вот, гораздо больше выполненных проектов. Но у меня есть своя политика ценообразование которую я не нарушаю ссылка на регистрацию на бирже фриланса кворк вы увидите снизу в описании вот регистрируйтесь зарабатывайте если у вас остались какие-либо вопросы э, по данному сервису пишите их в комментариях обязательно подписывайтесь на мой канал и также внизу в описании будут ссылки на э, на другие мои видео про кворк. Всего доброго, с вами был Евгений, до новых встреч, пока-пока.